Сегодняшняя история своими корнями уходит аж в середину XVII века, период непростой и нестабильный, вошедший в историю как время великих бедствий и страданий едва укрепившегося казахского ханства. Сейчас даже сложно представить себе, что буквально несколько столетий назад на землях этих популярных сегодня туристических мест шли ожесточенные сражения между двумя ханствами с целью завладеть новыми кочевьями и пастбищами и укрепить свое политическое и экономическое господство. Сегодня о тех событиях расскажут лишь учебники истории да музейные экспонаты, относящиеся к эпохе становления казахского ханства к которым с недавнего времени добавилась еще одна археологическая находка – древний буддийский монастырь Аблайкит, построенный в этих местах крупным айратским тайши Аблаем. Познакомиться с древним памятником истории и архитектуры я мечтал давно. В бортовой навигатор уже пару лет как были внесены точки подъезда к Аблайкиту. Но помимо постоянного дефицита времени осложнялась дорога в обитель Тайши-Аблая с одной стороны обширной долиной вдоль и поперек испещренной ручьями и речками, с другой – высокими каменными стенами горного массива Коктау, надежно охранявшего владения джунгарского правителя. Лишь не так давно всегда-то и комплекса Сибинских озер подсказали альтернативный маршрут, едва приметный на снимках из космоса. Буквально протиснувшись между нагромождением огромных каменных плит и плотной стеной деревьев и кустарников, оказываешься у подножия гор. Напротив ручей, который разливаясь весной, будто бы защищает подступы к Коктау. Неспешно двигаюсь вперед, вглядываясь во все четче вырисовывающиеся очертания развалин монастыря. По пути останавливаюсь возле небольшой каменной кладки, о происхождении и назначении которой остается лишь только догадываться. Вскоре я добрался до самого Аблайкита, точнее, до того, что от него осталось. Первые мысли, которые возникли у меня в голове, это отсутствие хотя бы каких-то ограждений и информационных табличек, предупреждающих о том, что ты на территории памятника истории и культуры республиканского значения, находящегося под охраной государства. Уверен, далеко не каждый перед поездкой сюда будет интересоваться статусом этих красиво и аккуратно выложенных стопок камней». Современные раскопки древнего буддийского монастыря начались несколько лет назад после включения памятника в проект Акимата Восточно-Казахстанской области по развитию научно-исследовательских работ в сфере археологии. По описанию археологов, Аблайкит представляет собой группу построек у юго-восточного склона Невысокой горы. Основным объектом является слегка оплывшая прямоугольная земляная платформа, на которой располагался храм, к северо-востоку от которого располагался жилой комплекс, а к западу небольшое хозяйственное помещение. Вся территория монастыря была ограждена каменной стеной, достигавшей 3-5 метров высоту, проведенной в северной и западной частях по скалам, служившим дополнительной преградой. Возникший на территории современного восточного Казахстана в период айратской экспансии, Аблайкит просуществовал недолго, без малого 20 лет. В последующем, в результате внутренней нестабильности джунгарского ханства и междуусобной борьбы, строитель монастыря Тайши Аблай лишился своих обширных владений на левобережье Иртыша, включая большую часть Калбинского хребта, а джунгарский храм-монастырь был захвачен и разграблен. Помимо интересной истории, места эти овеяны древними легендами и преданиями. По одной из легенд на вершине горы, куда ведет едва заметная тропа, есть небольшое озерцо, в котором монахи, покинувшие монастырь вслед за облаем Тайши, якобы спрятали все монастырские сокровища, в том числе золотую статую Будды. По сей день легенда это не дает покоя охотникам за сокровищами, которые всякий раз предпринимают безуспешные попытки, чтобы отыскать спрятанные монахами богатства. Еще ходят слухи о некой пещере Баукуус, будто бы доверху набитой несметными богатствами. Поговаривают, что местный краевед отыскал эту пещеру и даже нашел в ней золотой предмет, но когда взял его в руки, в ту же секунду услышал снаружи топот сотен копыт лошадей, лязг металла и непонятную речь. Испугавшись и бросив золотую находку, бросился он прочь из пещеры, а вокруг никого. Тишина. Если предание о таинственной пещере, несметных сокровищах и спрятанной на дне загадочного озера золотой статуи Будды скорее вымысел, чем реальность, то само озеро существует на самом деле, о чем я узнал буквально за несколько дней до поездки. Выходит, что озер в этих местах не 5, а шесть, а быть может и еще больше. Места эти не перестают удивлять». Оставляю машину возле марсохода, так туристы окрестили это причудливой формы нагромождения валунов, чем-то напоминающей исследовательский планетоход для изучения Красной планеты. Сверяясь с навигатором, держу направление прямиком вверх, хотя, как выяснилось позднее, неподалеку оказалась та самая едва заметная тропа. Вскоре из-за небольшого пригорка выглянули макушки золотистых колосьев, свидетельствующие о том, что вскоре покажется и сам водоем. Это небольшое горное озеро, среди путешественников также известное как озеро Аблайкит, сразу поражает воображение. В буквальном смысле, втиснутое между двух отвесных скал, оно будто пытается что-то скрыть от посторонних глаз. А если оглядеться вокруг и всмотреться в силуэты каменных изваяний, то может показаться, что отовсюду на тебя смотрят сотни глаз гранитных стражей, охраняющих нечто ценное и древнее. Быть может, это и есть то самое озеро, в котором монахи, покидавшие монастырь, спрятали его сокровища. А может, нам просто хочется верить в легенды и предания, которые по сей день не дают покоя искателям сокровищ и старины. Так или иначе, но сегодняшнюю находку можно смело отнести к системе Сибинских озер, пополнив свою копилку путешественника новым загадочным водоемом. Взберемся на самые верх горы, ступая по головам гранитных стражей. Отсюда открываются шикарные виды на урочище и горный хребет Коктау. По сути, это удачный наблюдательный пункт, с которого видны все подступы к монастырю. На вершине горы даже сохранились небольшие укрепления в виде каменных кладок. Волей и неволей в голове возникает вопрос, кто и когда сложил эти каменные стены. Да и с происхождением самого монастыря остается больше вопросов, чем ответов. Скептики теории происхождения Блайкита считают, что большой государственный археологический проект по раскопкам укрепленной крепости монастыря – это ничто иное, как очередной проект по выкачиванию бюджетных средств. Якобы все эти укрепления, как собственно и сам буддийский храм, придумали и создали уже в современные годы, чтобы выделить финансирование на проведение раскопок и последующую археологическую экспертизу, которые длились около трех лет. И уж тем более свою теорию подкрепляют они планами властей сделать Аблайкит популярным туристическим местом комплекса Сибинские озера, своеобразной египетской пирамидой восточного Казахстана. Сторонники другой теории уверены в том, что Джунгарский храм существовал здесь на самом деле, и древние развалины – это не что иное, как его остатки, хорошо сохранившиеся до наших дней. Какая из этих двух теорий правда, а какая вымысел, так и останется вопросом, ответ на который – дело субъективное и добровольное. Лично мне хочется верить в реальное, а не выдуманное существование буддийского храма-монастыря. Вот только никак не укладывается в голове, почему этот памятник истории и культуры республиканского значения, якобы находящийся под охраной государства, оставлен на дальнейшее запустение и разрушение. И что в таком случае следует понимать под словом «охрана». Ведь за последнее время, судя по отчетам археологов, территория самого храма сильно пострадала от грабительских траншей и ям, а коллекционеры старинных предметов и кладоискатели время от времени наведываются сюда в надежде отыскать что-нибудь ценное. Мои сомнения так и остались бы без ответа, если бы не одно странное обстоятельство. Уже покидая эти места, я неспешно двигался по своим следам вдоль длинной крепостной стены, когда внезапно прямо на ходу машина заглохла. Произошло это прямо напротив священных ворот или Богдоин Халга, расположенных в юго-восточной части стены. Попытки запустить двигатель ни к чему не приводили. Открыв капот и проверив возможные причины, я также ничего не обнаружил. На удачу пробую запустить мотор вновь. Поворачиваю ключ в замке зажигания и все заработало. Одним словом, мистика. Сегодняшняя история своими корнями, уходящая аж в середину XVII века, для меня приоткрыла потаенную дверцу в совершенно иной мир, о существовании которого расскажут лишь учебники истории до да музейные экспонаты. Верить или нет в происхождение существования древнего буддийского монастыря Блайкит ⁇ дело субъективное и добровольное. Но все же все мы устроены таким образом, что нам всегда во все времена во что-то хочется верить. Будь то легенды и предания 400-летней давности, или же обещания властей о воссоздании уникального памятника истории и культуры, который, однако, после завершения археологических раскопок так и остался стоять под открытым небом, дожидаясь, видимо, когда в больших кабинетах поставят подпись под важным финансовым документом без которого эти аккуратно сложенные стопки камней так и останутся камнями, которых в этих местах наберется не на один монастырь.